Всем привет! Вы на канале VNG Build House и с вами мисс садовод. Это я. Присоединяйтесь к нам. Итак, вчера мы дезинфицировали почву. Скоро приступим к посеву семян и выберем лучшие пакетики с семенами. А сегодня у нас благотворительные работы. Если вы хотите быть здоровым, бодрым, вырастить что-нибудь себе на подоконнике или в саду, или в огороде, присоединяйтесь к нам. Поехали! Итак, вам будет необходимо земля, которую мы с вами обеззараживали вчера. Не забудьте про перчатки любые. Дальше покупаем стаканчики или, как я, приносим из теплицы и моем их, чтобы они у вас были чистенькими. Так, не забудьте себе купить какой-нибудь пластмассовый ящик у меня он 8-10 сантиметров зачем как вы думаете да очень все просто берем стаканчик ставим у нас все красиво аккуратно да, в любом доме в любой квартире куда угодно это можно поставить и выращивать себе вкусняшки так дальше пленка или если у вас нет пленки опять же не туда любой пакетик нам понадобится с вами пульверизатор так не забудьте пожалуйста какие-нибудь разные формочки какие у вас только дома есть даже может быть просто из под яиц так. а будет замечательно если вы к себе вот такую штучку приобретете видите сразу для общего посева очень-очень удобно так. дальше водичка отстойная только отстойная дальше марганцовочка Продается в аптеках. Любая. Есть и такая. Есть вот в форме. Субечка. Так, дальше циркон или эпин. И не беда, если у вас их не будет. Это стимуляторы роста. Это не реклама. А для чего они нужны? Ну, чтобы растению было больше питательных веществ. Но в семенах и так есть питательные вещества, которые будут необходимы нашему маленькому саженцу. Поэтому, если у вас их не будет, ничего страшного. В дальнейшем нам понадобится. Если есть дома перекись водорода, замечательно. Нам с вами пригодится. Возьмите два стаканчика или три, Расскажу потом зачем. Если есть наклеечки, тоже прекрасно. Если нет, приготовьте себе маркер и какую-нибудь бумажечку. Нам понадобятся диски, а также классная штучка. Любая хозяйка знает, это есть естественно порошке, очень удобно для наших маленьких соженцев чтобы их аккуратненько сразу в до полить когда-нибудь. Совсем маленькие у нас. Так, не забудьте, пожалуйста, про марлю такие вот делайте себе небольшие кусочки тоже расскажу зачем все это дальше и я думаю что пока все скоро мы с вами начнем заниматься мы с вами посеем семена а, смотрите у меня тут еще остались две елочки с зимы тоже надо мне их пересадить, все, руки не доходят. Но и моя гордость искала, бегала по всему городу, нашла лавр. У нас он не растет, он должен только в доме расти, потому что у нас очень холодно в нашем регионе. Видите, у него тут корешочки, у пора, пора уже пересаживать. Но это опять же другая история. Присоединяйтесь к нам на канал. Спасибо, что вы с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь, это очень нам помогает. Ничего нет невозможного. Двигайся, чтобы сохранять равновесие. Ну все, всем пока, до новых встреч!